Итак, друзья, всем добрый день. Хорошего вам начала недели. Сегодня понедельник после выходных. Все, наверное, отдохнули. Хотя сегодня все долго отдыхают. Я уверена, что сегодня мы все знаем, что все долго отдыхаем. Итак, я Надежда Новосельская, психолог, коуч, психотерапевт, лайф-коуч, тренер личностного развития, интернет-предприниматель, путешественница. Я сегодня на связи с вами. И у нас речь пойдет о том, как использовать кризис по благо, и как психологам, коучам и другим суперспециалистам, которые могут помогать людям, срочно перестать бояться и начать помогать людям при этом зарабатывать достойные деньги. Как меня слышно-видно, прошу дайте обратную связь. И мы поехали. Я буду крутить головой, потому что нахожусь сейчас в двух эфирах – Facebook и Instagram. Если в Инстаграм выйдет моя коллега по новому бизнесу, я буду ей благодарна. Если не выйдет, значит испугалась, потому что большинство людей боятся выходить в эфир. Напишите, пожалуйста, кто бы хотел помогать людям и вот прямо сейчас уже умеет, обладает навыками, вы врачи какой-то определенной специальности. Вы косметологи, вы логопеды, вы преподаватели, вы эзотерики, вы энергопрактики, вы тарологи, вы еще какой-то там у вас масса хороших обученных, вы уже обученные, у вас есть дипломы, дипломов уже полно, там весь, все стенки отклеены, а вот вы боитесь выходить и боитесь помогать людям. У кого есть такое? Оставьте, пожалуйста, плюс. Здравствуйте, здравствуйте, кто подсоединяется в эфире, в инстаграм, спасибо вам большое. Рада вас приветствовать. Сегодня я покажу вам э, интересные факты. Так, более детально проведу завтра на эфире. Завтра у нас будет 15 часов закрытый мастер-класс. Вернее, он будет открытый, но по ссылочке. Ссылка будет э, в конце эфира. В Инстаграме будет шахфит профиля. А здесь будет... Э, Facebook будет у нас под этим видео. Так вот, э, что у нас будет э, более детально? Зачем пришел кризис? Не почему. Не он пришел. Что такое вообще кризис и зачем они к нам приходят? Почему умные и образованные люди становятся безработными и за чертой бедности? Это будет у нас четкое обоснование цифр, анализа, который я поработала, сделала из разных источников. Один мне Спасибо из партнеров, дали очень интересный фильм, где я получила ну, просто колоссальные инсайты, поделюсь с вами, что нужно делать прямо сейчас, чтобы использовать интернет-технологии и преуспеть в кризис, именно в кризис. Потому что в кризис даются возможности. Кто это знает, напишите, пожалуйста, кризис возможности. Кто это слышал, по крайней мере. Спасибо большое за то, что подключаетесь. Благодарю вас, друзья. И как можно заработать от 500 долларов и выше на своей экспертности или создав совершенно новый, уникальный вид деятельности на путешествиях, приглашая людей на суперскую площадку с обалденными скидками, площадку путешествий, туров, э, лайнеров, и как можно это сделать, если у вас нет профессии, или вы не умеете? У меня подвисает эфир. А у кого хорошо с эфиром, напишите, пожалуйста, ребят. У меня сейчас включены два разных источника, модем и мобильный интернет, он здесь достаточно хорош. У кого не подвисает, у кого нормально с эфиром? Так вот, что сегодня? Сегодня я хочу с вами поговорить, Поделиться. Вы видели в сторис, как Надежда Викторовна на свои 60 лет падает спиной в бассейн. Кто видел сегодня в сторис, поставьте, пожалуйста, я. Хочу вам сообщить, что сегодня у меня был дебют. Я тонула в 13 лет, или в 12, я уже не помню. В общем, в подростковом возрасте я тонула. Спасибо большое, Танюш. Угу, в Фейсбуке. Где-то лет, 12-13 я тонула, и вытащили меня из воды. Я не помню, я не помню, как меня вытащили. Я, не, я когда тонула, было так, значит, я плыла, меня обучала моя одноклассница, Люба, соседка, Люба Косян. А там была такая глубокая такая, значит, речка, и там быстро были такие резкие, резкий спуск. Да, вот есть такое, что надо постепенно зайти в воду, да, а тут вот становишься на берег, и буквально полшага, и ты уже туда, значит, быстро можешь провалиться. Я помню, она мне говорит, ну, давай руку, давай, я тебя помогу тебе, это быстро, это не переживай, это, это легко. И меня, значит, я наклонилась, руку потянула, и только начала плыть, ну, как-то у меня так получалось, мне так понравилось, и я почувствовала ее руку и перестала плыть. И начала проваливаться под воду. И так это быстро было, что я помню, вот я помню, как я проваливалась, как я тонула. Это так интересно. Не знаю, кто-то из вас тонул. Нет, напишите, пожалуйста, такой был такой опыт. Когда ты проваливаешься под воду, кажется, что вообще ничего не болит. Какое-то состояние такого космоса, невесомости. Это состояние никакого нет страха. То есть я так быстро нырнула, что я не успела ничего понять. Очнулась я, когда с меня выкачивали воду. И потом я узнала, оказывается, что мне нужно было еще немножко погрести, и я бы уже могла доплыть. А так я услышала типа спасательный круг, вот ей руку. И я перестала плыть, и я так чух и нырнула, нырнула очень глубоко. Ну там был, я не знаю, сколько там была глубина, не знаю, но это было глубоко. И меня спасла тоже соседка, которая имела плавать, это была, было был июнь месяц, тепло уже было, мы уже начали ходить, плавать. Так вот, я с тех пор... Чуть позже я поняла, что... Ну, это был страх смерти, я чуть не утонула. И у меня всю жизнь я боялась плавать. Мне было так стыдно. Я помню, на море люди приезжают, купаются, там, а я вот пойду, там, поплюскаюсь там, и все. И дальше я боялась заходить. У меня был страх. И так я прожила до 32 лет. И мне было стыдно и позорно. В 29 лет я перевелась на Рыбальский остров, и из Мурманска, муж служил в Мурманске, я с ним вместе служила. И я привелась в Мурманск, э, из Мурманска в Киев, и э, обеспечила водолазные спуски. То есть, как медик я обеспечила водолазные спуски, э, как медик я участвовала в, в работе водосвечения э, своих спецназовцев. И... У меня ребята гордились, потому что я была одна женщина среди них и рассказывали какие-то легенды про меня. Ну, как бы играли в эту игру, а я тут мне было так стыдно, что они так во мне хорошо отзывались, уважали меня. Я помню первый раз мы ходили на водолазные испуски, и я знала, что я не умею плавать, и я боялась. И я помню Виктор Николаевич Осипов, Владимир Николаевич Осипов, царство ему небесное, очень известный человек, кто сейчас меня слышит из наших, наверное, тоже помните его. Он говорит, ну, я не верю, что ты не умеешь плавать. А до этого мы ходили в аквалангах и в снаряжении, то есть там мне не было страшно. То есть акваланг, снаряжение, маска, причем были закрытые костюмы. То есть на, на Ленинградской площади, в, в бассейне. Кто из вас из Киева, знаете, где Ленинградская площадь, где есть бассейн. Там мы можно... Да, можно спрашивать, да. Я сейчас... Да. Так вот... Да, я врач психофизиолог, да. Так вот, я помню, после... Спусков, значит, в скафандре, в закрытом, в закрытом снаряжении, там никаких страхов не было, потому что вода тебя не касается. И тут, значит, пришло время идти в АВМ в, в открытом, значит, снаряжении. И я переживала, потому что мне было стыдно, неловко, мне 30 лет уже было или нет, я уже не помню. Ну, еще такая девчонка была стеснительная, да ей сейчас стеснительная, но сейчас такая более бравая, а тогда я представляла себе, что я приду в купальники, на меня будут смотреть. Так вот, просматривать мужчины. Ну, такая вот была. Конечно же, смотрели, но никто на меня не пялился. Это потом мне рассказали, что да, посмотрели, да, нормально, с фигуркой сложена. Ну, а я ночью не спала и неделю не пушила, чтобы не было лишних жиров. Я помню, я пришла, значит, на эти спуски, и там уже не было водолазного снаряжения, там надо было прикоснуться к воде. И я помню, были первые спуски, где надо было входить, в связке, водолаз, связка между водолазами, значит, такая веревка, такая, какое было задание. Я зашла, одела АВМ-костюм, спустилась, маску, и у меня страх. Я говорю, я не пойду, я боюсь. Короче, думали, что я дурачусь, и я говорю, я правда боюсь, потому что я ходила в АВМ, в этих водолазных снаряжениях, было вроде все нормально, а тут что-то вдруг забоялась. Но я говорю, я правда, думали, что я прикалываюсь. Короче, меня отвязали. И мне Владимир Николаевич говорит, Надь, ну смотри, вот подержись за вот эту вот лесенку, просто вот опусти голову и спокойно подыши, вот не суетись. А я знала, какая плотность воды, что тебя не... не то есть ты, теорию я хорошо знала, а вот страх был, потому что этот страх меня сопровождал всю жизнь. Но ты, говорит, подыши спокойно, и как только почувствуешь, что у тебя, тебе вода безопасна, ручки вот так вот ставишь, то есть, вот так вот ручки ставишь, так чтобы было ровненько. И, значит, вперед ручки ножками так э, в этих э, ластах, и тебя хорошо понесет. Ладно. Значит, я подышала немножко, успокоилась. Я поняла, что вода безопасна, что я, она меня принимает даже без подовластного снаряжения. И тогда я впервые ощутила кайф от воды. Но это был акваланг, и были маски, и были ласты. И тогда я впервые начала спускаться глубоко, чувствовать воду, продувалась, то есть ощущала, вот, как, вода, как с водой можно адаптироваться в вестибулярный аппарат, чтобы когда уши давит, надо там, продуваться. Кто это знает, поставьте, кому это известно. Так вот, вот так вот я потихонечку начинала плавать. Но когда я снимала водолазное снаряжение, вот эти баллоны кислородом, которые тебя держат, и вот эти эласты, я как топор. И мне было так стыдно. Ребята на меня смотрели, они мной восхищались. Я была хорошим медиком, хорошим доктором была, хорошим была другом. В общем, все было хорошо. А вот в этом плане я бегала с ними по полям. Прыжки с парашютом мне были намного проще и легче, чем чем вот эти водолазные спуски. Поэтому э, вот такая я трусиха, и всю жизнь я боялась воды. И даже когда мне, когда я даже в водолазном снаряжении ныряла, там прыгала, то для меня на спину, прыгнуть спиной, это было тоже, это, это вообще было. То есть я уже чувствовала воду и, и так далее. Но всю жизнь я переживала о том, что я не имею плавать. Мне было стыдно. Воду люблю, обожаю воду, люблю море, обожаю море. И сейчас вот э, живу на море э, благодаря своей второй своему бизнесу своему. Это бизнес на путешествиях. Кому интересно, будьте, пожалуйста, на связи, не тупите. Сегодня я расскажу вам, для чего нам этот э, кризис, что такое эти все технологии интернетовские, почему людям нужно... Преодолевать страхи, они боятся, потому что мир затрет, так устроена природа, выживают сильнейшие, нечего расслабляться. Нужно создавать себе аскезу, нужно создавать себе трудности, чтобы, вы не, чтобы мы не, не дождались, чтобы нам э, трудности вот так вот нам не приперли. Ну, об этом чуть позже. И вот, кому интересно, что я пишу? Если интересно, и что я сейчас говорю, если интересно, поставьте интересно. Скажу про, про коронавирус сейчас обязательно, да, обязательно скажу, сейчас обязательно скажу, и как э, психолог, как психоаналитик, и как врач, и как человек с э, трезвым мышлением, и как человек, имеющий медико-биологическое образование психологическое, человек, прошедший Крим и Рим, и, как вы понимаете, медные трубы, была на войне. Так вот, поехали дальше если интересно. И вот у меня всегда был был страх этот, и мне было стыдно. Вот честно, знала, что нужно идти на страх. Всегда знала, и вам скажу, что нужно то, чего боитесь, нужно идти на страх. Кто со мной согласен? То, чего боитесь, нужно и нужно делать. Потому что в этом заключается человеческая природа. Мы тогда развиваемся, когда мы проходим страх. И вот однажды я поехала... Это в 80-м какой-то год, ближе к 90-м, перед, перед развалом Союза, значит, пришел, я поехала в последний, по-моему, тогда был путевку, Тиберда-Сухуми, как сейчас помню. Мы ходили, у нас было 7 дней в Тиберда и 7 дней в Сухуми. Там мы познакомились, потому что там на лошадях, там костры, там группы вот так вот соединились, там мы ходили по горам, там вот такой был отдых вообще. С маленькими детьми, там, я помню, 28 километров мы прошли за день, за день 28 километров пешком пошли. Представляете? Это такой был крутой, крутой для меня тогда был переход. С такими остановками и совсем. всем. Еще сын, сыну тогда было 6 лет. Да, это был 86-й год. Жене было 6 лет. Угу. Или 7. 87 или 86-й. Вот не помню, где-то вот в этом. И, короче говоря, я разговаривала с ребятами, ВДВшниками, которые. Это был военный санаторий, военная путемка, теперь да, Супломе, как вы понимаете, что я имею отношение, имела отношение к вооруженным силам. И мне давали такой, дали такую петлю. И вот помню, мы разговорились, я говорю: вот представляете, столько там уже пришков было, вот сколько уже под водой находила. А вот плавать не умею. Ну так стыдно. И мне один из ребят говорит, из Болграда, помню, двое, двое было капитанов. Два капитана было из Болграда. да была болгарская э, дивизия э, ВДВшников. Говорят, слушай, так ты не парься. Мы приедем, мы вот только приедем в сухом, мне сразу, ты там, вот сразу по, по, начнешь плавать. Вот посмотришь. Я на него смотрю, думаю, сколько у меня таких уже попыток было. Муж меня обучал, меня кидал в воду. Я потом говорю, ты меня утопить хочешь? Потому что так только детей можно кидать. Просто так нельзя кидать. Просто надо по-другому. Он говорит, вот доверься мне, вот придешь, вот тот же день, в первый же день, начнешь плавать. Я так поверила ему. Согласна, это у нас страх. Да, умничка, да, Оксаночка. И, ей, вы знаете, мы приехали, помню, тогда были, помню, события в Грузии, какие-то там, что-то там такие были заварушки уже там, Россия, там уже что-то там потихоньку там всех было шмать. И я помню, мы приехали, и на следующий день мы пошли на море. И он говорит, вот смотри, ложишься на воду, закрываешь глаза и просто лежишь, ничего не делаешь, вот просто лежишь и почувствуешь, что вода тебе дружественна. И как только почувствуешь, что она тебе дружественна, видите, улавливать одинаковое, одинаковые вот внушения были, и на самом деле так и есть. И вот, значит, плыви, если что, я тут рядом, я тебя поддержу. Вы знаете, я с этого дня начала плавать. Это был такой подвиг, это, я плакала от радости, я, я просто вы себе не представляете. Для меня это было вот новое событие в моей жизни. И так я плаваю, лежу на воде, могу трансовать, могу закрыть глаза и уйти в транс. Вот я настолько могу лежать на, на воде, могу трансовать. Впервые я это поняла, когда была с тренингом в Болгарии, на горячих источниках. Зимой, мы помню были там, я попробовала вот этот кайф, легла на воду, закрыла глаза, полностью отключила сознание. И я знаю, что какое-то время я его даже, ну, просто отключила сознательно. И я лежала, то есть это возможно. То есть я настолько в из воду ну, использовала для себя, поняла, что она, это моя стихия, воде нужно доверять. Но вот падать, нырять, особенно на спину, не было у меня такого. У меня был страх. Я готова лежать плавать, переворачиваться, делать зарядку под водой, все что угодно, но падать на спину для меня это было ну какой-то новый, какой-то крутой опыт. И сегодня, друзья, я это сделала и в сторис вы это видели. Да, это была я в белом купальнике. Так что кто еще не увидел, <рех> рекомендую посмотреть. К чему я это все? Вот я сегодня, сейчас я ощущаю такой подъем энергии каких-то гормонов что я это преодолел вот для меня это вот я молодец я это сделала и вот те кто боятся выходить в эфир те кто боятся что-либо делать первое я вас очень хорошо понимаю сделать выступление написать пост сделать продвижение себя в интернет поэтому это мне понятно, мне это понятно, я вас понимаю. И вот сегодня, я говорю это откровенно, честно, как взрослый человек, женщина с огромным опытом жизни, пройденного пути, и как человек, и как женщина, и как врач, говорю вам, что наша с вами система устроена таким образом, чтобы мы проходили страхи. Когда человек не делает себе аскезу, привыкает ко всему, что ему дала система, он становится бараном. А вы теперь смотрите. Модели заработков устарели. У нас в школах обучают, иди в школу, чтобы получить работу. Это модель устаревшая. Поэтому... Люди настолько привыкли быть в загоне, как овцы, что неважно, вы врачи, вы психологи, вы дизайнеры, вы предприниматели в какой-то области, вы привыкли делать что-то обычным образом. Если вы ничего не меняете, вас жизнь все равно подтолкнет. И одни люди спускаются, говорят, у меня не получается, это не мое. А другой говорит, Пойду дальше. Плохо, а я все равно пойду. Вот, вот стыдно мне об этом говорить, а я все равно скажу об этом. Смотрю, вот этот, этот, этот говорит и не стесняется. Как это? Известный человек на весь мир, и он рассказывает о своих там, издевательствах папы или о том, что его бросила мама в роддоме. Кто об этом знает, кто об этом слышал? Ведь сколько людей показывают свою боль? Это сильные люди, потому что у нас нет людей, которые не прошли свой, свои боли. У нас нет психически здоровых в том плане, что долюбленных. Да? У нас, говорят, нет здоровых, у нас есть не до конца, конца обследованных. Кто слышал такое выражение? Кто слышал, поставьте, слышал. Так вот, смотрите, еще раз. Люди... Как сказал Милтол Эриксон, живут до, в среднем до 25-30 лет. Дальше они умирают, а хоронят их 80 лет. Кто понял фишку? Напишите 30-80. Вот запишите, чтобы вам это легло. Потому что когда мы не идем на страх, на риск, когда мы не берем ответственность на себя, а идем в старых вот этих вот в этом старом, что нам дали уже готовое, нас рано или поздно подвернет так, так, чтобы хилое, больное, не умеющее мечтать, идти на новое, не умеющее делать новое, его убрали, это балласт, это жестоко, но это закон жизни. И поэтому вам нужно это понимать, друзья мои. А теперь смотрите дальше. Люди часто переживают, идти ли предпринимателем, или пойти, или идти на работу, на наемный труд. Пожалуйста, в Facebook включайтесь. Я вас очень прошу. Вы так активно меня поддерживаете, но начали писать, и что-то затихли. Спасибо вам большое, что вы пишете Люди, которые находятся сейчас в Инстаграм. Спасибо. Спасибо. И посмотрите. Вот в один прекрасный момент, и вы прекрасно знаете, может уволить, могут уволить тысячи людей, могут уволить, потому что приходят новые технологии, правда? В один прекрасный момент могут уволить тысячи людей, и безработных останется тысячи. Много останется на улице. Кто это понимает, кто это видит. Люди слышат об этом где-то, но как бы особенно ничего не делают. Ну, они пригрелись там к какой-то должности, к какому-то кабинету. И будут там какие-то копейки, чтобы они закрывали свои потребности. И на этом все. Но они не понимают, что это говорится для них. Так вот, смотрите, система государства, вообще системы государств всех стран, не предусматривают, но ну, нет таких систем, чтобы подготовить людей к, под, к безработице и дать им новые, ну какие-то места. Есть какие-то вот эти, как они там, центры занятости там, да, где там кто-то выплачивают, люди к этому примазываются, сидят. И пользуются этим, этими благами. Да? Но нигде нет системы, которая готовит... Я завтра более детально с цифрами дам. Через самые развитые страны покажу вам. Завтра будет мастер-класс. По ссылочке в шапке профиля и в фейсбуке здесь будет ссылка. Поэтому в один день могут уволить тысячи людей. И люди предполагают, что такое но ничего не делают. Они пополняют... Армии безработных, им дают какие-то пособия и они на этом успокаиваются, продолжают ныть и не понимают, что нужно изучать новые технологии. В итоге люди в школах по-прежнему обучают по-старому, никто не обучает финансовой грамотности, никто не обучает ставить личные цели, никто не обучает использовать интернет, чтобы применить его в своих личных целях, обучают старому стандартному способу, дипло, этот аттестат и иди на работу. И вот таким образом умные, образованные люди выходят в мир с дипломами, идут по миру, работают на кого-то, врачи, педагоги, преподаватели высших уровней, психологи, коучи. То же самое люди моей профессии. Я знаю это. Программа специально создала для тех, кто хочет себя быстрее протолкнуть, чтобы быть полезным людям и зарабатывать приличные деньги. Потому что нигде этому не обучают. Почему? Давайте не будем разбираться, почему. Кому это выгодно. И здесь еще речь идет о том, друзья мои, что надо за на себя ответственность самим брать. Так вот, эти умные Образованные люди после окончания школы, институтов идут на работы, прекрасно понимают, что им платят меньше, чем они того достойны, обучаются еще и еще, потому что в установках стоит, надо учиться. Пойду-ка я еще на одну вышку. А зачем? Ну, хай буде украинскую молодость. Да пусть будет, на всякий случай. А вдруг пригодится. Кто понимает, о чем я, поставьте, пожалуйста, плюсики. Итак, люди часто идут на множество курсов, обучений, но они боятся что-либо делать. А на самом деле вы можете давать пользу людям в любой профессии, если вы только на 10% знаете больше, чем тот человек. Потому что вы можете человеку показать, рассказать, на практике применить, чтобы этот человек уже получал деньги. Как это я делаю со своими учениками и клиентами. Ты пришел, получил профессию коуча, если ты коуч, то тебя научу как... Как людей приглашать, как ставить, как делать консультацию, как продавать. Если ты пришел в бизнес на путешествиях, у тебя никаких нет специальностей, или тебе там это не нравится, или у тебя нет такой профессии, ты не знаешь, как себя в интернет продвигать, значит, ты приходишь на готовую платформу, где приглашаешь людей на эту платформу. Люди, пока все в кризисе, вы складываете набираете партнерскую программу в итоге всем хорошо у вас бесплатные путешествия когда откроется кризис у вас огромные выплаты вам платят компания потому что сегодня умные люди уходят из от посредников все они все стараются напрямую через интернет работать. и таким образом остаются куча людей безработных опять же это туда же понимаете о чем я поэтому в школах обучают до сих пор, учись, чтобы получить работу. Я работала и в школе, и в академии, и я спрашиваю ребят, «А зачем ты учишься?» «Ну, чтобы получить работу». «А зачем тебе работа?» «Ну, чтобы…» и там начинают плавать. Так вот, друзья мои, ваша задача и моя задача. Моя задача вам помочь, потому что я уже сюда в этой теме, уже восьмой год в интернете, я понимаю прекрасно, о чем я сейчас говорю. Нам кризис пришел для того, чтобы мы с вами поняли, что да так тебя будет зажимать всяческим способом, чтобы ты нет, тебе не щелкнуло и чтобы ты не взял ответственность за себя сам, не перестроился и не начал делать то, чего тебе так страшно. Насколько вам полезна эта часть, эта часть э, моего? Сейчас месседж моего выступления Поставьте, пожалуйста, если полезно, на сколько, от единички до 10. А теперь отвечу вам по поводу коронавируса. Сегодня у меня здесь в Инстаграме был вопрос. А теперь внимание. Ребята, я сейчас наблюдаю, так как я работала в главном управлении разведки, и я об этом сейчас не стесняюсь говорить, это мой сейчас козырь, мой плюс, я не знаю. Меня научили мыслить системно. Спасибо вам большое, Аленочка, спасибо. Елена, спасибо большое. Так вот, меня научили видеть мир глобально и системно анализировать. Меня научили фильтровать, кому это выгодно. Меня научили разбираться, что такое вирус на самом деле. Это не чума, не сибирская язва. Это обычный вирус. Обычный вирус, которым болеют уже с 65-го года. Понимаете? Им люди болеют с 65-го года из тех источников, которые я знаю. Этот вирус самый обычный, который требует э, просто грамотного подхода к себе, позитивная энергия. Цели, работа, любовь, секс, еда правильная, обливание холодной водой, физкультура. Ну, как обычно, ничего особенного. Этот вирус рассчитан на тупых, ограниченных баранов. Я вчера посмотрела ролики, я сейчас в Египте нахожусь, кто это знает, поставьте, знаю. Так сложилось, я здесь зимую, вторую зиму зимую, и думала в середине апреля домой возвращаться, к своему любимому дому, к паннам пионам, но, похоже, придется немножко задержаться. Ну, я не сильно расстраиваюсь. Так вот, здесь потому что хорошо, здесь мало людей, здесь мне больше солнца, чем меньше нас останется, тем больше нам достанется. Сегодня тут солнце, крыша, бассейн, море вон с окна. Так вот, вчера смотрела, зашла в группу Хургада, там куча всяких групп, и, значит, там показывают, врач, 64 года, Умерла э, женщина, ее привезли хоронить в ее родное селение. Народ. Поднялась такая толпа. Не пускают хоронить. Не пускают хоронить. Она заразилась якобы от дочки, которая приехала из Бельгии. Так что сегодня европейцев чуть-чуть э, уже агрессивно к ним относятся. Брела репортажи одной девушки, не помню с какого города, из Украины, которая любит путешествовать, где-то занималась животными, спасением животных, ну, в общем такая у нее там работа была, миссия. И вот жила в какое то она деревне, там тихо спокойно, но с момента, когда узнали про то, что больше у европейцев, типа больше у европейцев этот вирус выявляется, значит стали очень агрессивно относиться к тем людям, которые с, ну, не местные. Она говорит, я она показывала, как она заплатила полторы тысячи долларов, пока доехала домой разными способами через францию через англию там через там, как там она добиралась тоже интересный факт да так вот на украине тоже посмотрела как где-то даже птсн не, не помню какой-то канал показал как хоронят людей значит в защитных костюмах значит там дезинфекция ходит как с чумой там уже как стыдно как стыдно за неграмотных людей, те, которые суки, управляют нами. Ведь этот вирус, если вы читаете, бляха-муха, смотрите, читайте источники, ну, открывайте вы мозги, поройтесь в интернете, сегодня все есть. Этот вирус, когда человек умер, он вообще не работает. Его нет, этого вируса, он, он гибнет. И он вообще слабый, этот вирус. Если исследовать дальше, Биорезонансная терапия, кто об этом слышал, знает. Давным-давно обнаружены способы лечения, так же, как и рака, так и, таких других заболеваний, самых серьезных заболеваний. Давным-давно есть исследования, которые не допущены государствами. Кто же тогда будет фармацевтическую отрасль кормить? Химию эту. Вы же тоже это знаете. Сколько у нас уже есть средств лечения. В том же Египте есть какое-то лекарство, кстати, кому интересно, где люди приезжают, в течение полгода тут живут и излечиваются от рака. Но они запрещают вывозить из своей страны. Только сюда нужно приезжать. Здесь у них лучшие лекарства, биодобавки. У них тут э, там чуть ли не смертная казнь, если подделка лекарств. Вот вам Египет, грязный, говорят, там такой-то, там такой. Тут есть свои плюсы, свои минусы. Вот так вот. Но сейчас я отойду в сторону. Вы смотрите, вот эти тупые люди, бараны, тупорылые, вот на них же рассчитан вот этот вот вирус. Они вместо того, чтобы включить мозги и посмотреть, что ты не пускаешь похоронить врача, который тебя же, может быть, лечил. Тут про гуманность речь не идет. Тут идет речь про тупорылость. Откройте вы и посмотрите ту информацию, которая вам даст логику, элементарный, элементарное видение, что этот вирус обычный что он гибнет очень быстро, что здесь нужно просто грамотно подойти к нему, и неважно сколько вам лет. Потому что, когда вы в страхе, этот вирус придет просто потому, что вы себе его внушили, понимаете, это вам психофизиология, это вам и на это все рассчитано, на этих тупых баранов, которых развелось в этом мире очень много, оказывается, лишних людей миллионы на планете. Да, и вы это тоже знаете. Кто об этом слышал, кто об этом читал? Пишите «Да, знаю». Так вот, кто лишний уйдет? Тупой, трусливый и без, безграмотный. Поэтому читайте ту информацию, которая дает вам развитие. Думайте о том, что технологии новые, для того, чтобы умные выжили и пошли дальше. А тупые безмозглые овцы, они остались от страха, от, от гнева. Дальше что я почитала? Значит, Украине не знаю. Украина – это моя любимая страна. Мне обидно и больно, что там идет такое... Ну... Такое дело. Это другая тема. А вот э, в Египте я нашла другую информацию. Какой-то тут главный их э, религиозный деятель узнал о том, что вот такая... Э, Пошла ненависть к людям, которые умирают от коронавируса, что их там чуть ли там ну, не, нельзя хоронить, там, там, там сжигают их там, ну не в этой стране, в этой стране вообще нельзя сжигать. Там, в общем, черти что творят от, от, от тупости эти наши правители. Так вот этот главный религиозный деятель создал какой-то закон, сейчас не буду точно говорить какой, что люди, умершие от коронавируса, они умирают как мученики. Может быть, религия им поможет чуть-чуть прозреть, когда у них, же, они же религиозные, они тут лбом себе лупятся об камни, обо все на свете, а идут курят и ищут себе женщин на стороне и так далее. Ну, как во, все, как во всем мире мы там идем в церковь молимся, там стоим там страстно поклоны бьем, выходим на улицу или там обсуждаем, или ругаемся, или матом бьем, или там, курим и так далее. Ну, такие мы люди, мы, мы вообще люди такие, да не буду сейчас никого судить, мы такие. Так вот, что касается коронавируса, друзья, кто у меня спрашивал, насколько я ответила вам на ваш вопрос. Это обычное заболевание. А это заболевание пройдет, когда 50% популяции просто переболеет, чтобы выработался иммунитет. А пока будут устраивать истерию, вот такую, как устраивают сейчас, параллельно погибнут люди, которые находятся в низких вибрациях, потому что изучили, что этот вирус 10-15 герц имеет способ, ну вот вибрацию, то есть жив, как он живет, его измерила физика. Значит, страх, ненависть, злоба, вот эти все, вот эти, вот, у, у, спрятаться, вот, вот, вот, вот все негативные эмоции, они способствуют тому, чтобы еще больше заболеть. А любовь, уверенность, радость. Занятие любимым делом, преодоление страха. Я сегодня пример дала на, на своем примере в сторис. Посмотрите, пожалуйста, как, как я сегодня преодолевала страх. А кто пришел позже, послушайте в записи. Так вот, и делайте выводы сами. Насколько вам был полезен эфир, поставьте, пожалуйста, от единички до 10. И задайте вопросы, кого интересует. А завтра в 15 часов по Москве по Киеву я проведу эфир. Более детально, с цифрами, с выкладками, с подробными раскладами и доводами, аргументами. И он будет называться так. Зачем пришел кризис и как его использовать во благо? Я вам покажу более детальные вещи, связанные с тем, какие люди, почему люди идут больше на работу, потом сидят боятся, чем, какой вид деятельности больше подходит, и это статистика мировая. Почему нужно идти в бизнес, покупать франчайзинг лучше всего готовый, чем создавать бизнес, я об этом расскажу более детально. Почему люди умные и образованные, становятся безработными и за чертой бедностью. Расскажу про кредиты, почему люди берут кредиты, и что это обозначает, как, как на них сидит как их держит государство и как эти люди всю жизнь живят, живут в кредитах в, запад, в западных странах Америки и в том числе в наших странах, что нужно сделать, чтобы прямо сейчас, прямо делать сейчас, чтобы использовать интернет-технологии и пока вы дома преуспеть в кризис и заработать от 50 долларов, 500 долларов и выше в своей экспертности уже через 10 дней. Да, это реально. Если вы возьмете и сделаете так, как сделала я сегодня. Взяла и прыгала спиной в этот бассейн. Ну и напоследок дам вам практику. Почите практику. Как психотерапевт даю вам уникальную практику. Кто хочет практику, пишите «практику» в студию. Для того, чтобы поднять свои вибрации и быть добрее, сильнее, энергетически заряженнее. Чтобы к вам не пристала никакая заря, зараза. Чтобы вы могли любить, реши, любить, решить любые вопросы, которые по жизни вам приходят. У вас возникает страх, тревога. Практика простая, но очень-очень действенная. Кто-то сейчас с вами рядом, мысленно его обнимите. А сейчас у каждого в доме, почти у каждого, есть родные и близкие, которые приехали, правда? Мысленно его обнимите, одного, другого, по очереди. А потом возьмите и обнимите всех вместе. Дальше обнимите мысленно дом, в котором вы живете. Поселок или город. Страну земной шар, обнимите и пошлите вот через сердце, взял оттуда сверху, через свою голову, в сердце сюда пошлите и вот прямо так вот обнимите и пошлите теперь уже земному шару свою любовь, обнимите его и скажите, Господи, прости нас грешных, детей твоих несмышленных и дай нам еще один шанс ну а я с вами ребят прощаюсь до завтрашней встречи завтра будет вебинар на котором я покажу вам что нужно делать что нужно делать чтобы уже через 10 дней заработать количество денег, которое вам необходимо, ну, минимум 500 долларов в интернете. Это не так страшно, как вам кажется. Просто перестаньте быть трусливыми зайцами, кроликами, потому что, когда откроется клетка, многим кроликам будет очень туго. С вами была Надежда Новосельская, психолог-коуч. Пишите мне в директ, задавайте вопросы. В шапке профиля в Инстаграме есть анкета на бесплатную консультацию. Также с анкета для коучей и психологов, кто хочет быстро, за 10 дней, вот прям с нуля уже зарабатывать деньги. Активно, если пойдете, помогу. И пишите вопросы и будьте благодарны. Если люди неблагодарны, они слушают и ничего не пишут, никак не реагируют, они просто являются попрошайками и жрут энергию. В данном случае того, кто них старается. Люди неблагодарные остаются бедными всегда, кризис или нет. Просто помните об этом, я вам говорю это как психотерапевт. Всех вам благ, будьте здоровы и до следующей встречи уже завтра.